При установке операционной системы Windows вам нужно будет обязательно создать учетную запись пользователя. В Windows 8 и 10 при установке можно создать локальную учетную запись пользователя или же подключить аккаунт Microsoft. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Все зависит от ваших требований к функциям операционной системы, а также используемых устройств. Учетная запись Microsoft удобна для синхронизации нескольких устройств Windows. С ее помощью можно синхронизировать логины и пароли, настройки браузера, веб-страницы и поиск в интернете, визуальные темы и цвета, а также другие ключевые параметры пользователя. Учетная запись Microsoft для операционной системы ничем не отличается от локальной учетной записи в повседневной работе. Пользователь никакой разницы между учетными записями не ощутит. У нее такой же профиль, как и в локальной учетной записи. Она может иметь параметр как обычного пользователя, так и администратора. Создать и подключить аккаунт Microsoft можно как во время установки операционной системы, так и в уже установленной Windows. Кстати, если вы уже когда-либо регистрировались в одном из сервисов Microsoft, будь то Hotmail, Outlook, Windows Live, Xbox Live, Office 365 и другие у вас уже есть такой аккаунт. Чтобы подключить к Windows учетную запись Microsoft, перейдите в Параметры – Учетные записи – Ваши данные и нажмите ссылку Войти вместо этого с учетной записью Microsoft. В этой учетной записи есть и веб-интерфейс и управление ею. Осуществляется только из него. Перейти к веб-интерфейсу учетной записи Microsoft можно как изменю Параметры – Учетные данные – Ваши данные – Управление учетной записью Microsoft так и перейдя на официальный сайт Microsoft, ссылка на него будет в описании. Здесь вы увидите кнопку «Войти» в правом верхнем углу экрана. После подключения к Windows учетной записи Microsoft на компьютере автоматически включаются параметры синхронизации. Когда синхронизация включена, Windows будет отслеживать параметры, которые вы выбрали, и установит их на всех ваших устройствах с Windows 10, которые подключены к этой же учетной записи будут синхронизированы пароли, цветовые темы, настройки веб-браузера и языка. Если включить другие параметры Windows, Windows будет синхронизировать определенные настройки устройств, например, параметры принтера и мыши, параметры проводника и настройки уведомлений. Чтобы включить или отключить параметры синхронизации подключенных учетной записи устройств, перейдите в Параметры – Учетные записи – Синхронизация ваших параметров. А в веб-интерфейсе на сайте Microsoft можно посмотреть все привязанные к вашему аккаунту синхронизированные устройства. Для этого выберите меню «Устройства». Выбрав нужный пункт меню под одним из устройств, вы можете посмотреть его состояние, обновление системы, антивирусной защиты свободного места на жестких дисках и другое, сведения о системе, а также осуществить поиск этого устройства на карте, вне зависимости от того это смартфон, ноутбук или стационарный компьютер. Еще здесь фиксируются данные о каждом входе пользователя в аккаунт. Чтобы увидеть эти данные, перейдите в меню «Безопасность. Просмотр последних действий». На странице недавних действий можно найти сведения о действиях, выполненных в учетной записи Microsoft за последние 30 дней в том числе и об активности при каждом входе в учетную запись, независимо от способа входа через браузер, телефон, почтовое либо сторонние приложения или другим способом. Для каждого действия на странице «Недавнее действия указывается дата и время выполнения действия, место, в котором оно было выполнено и его описание. Для просмотра дополнительных действий о конкретном действии выберите его. Здесь вы можете посмотреть IP-адрес устройства, на котором было выполнено действие, тип использованного устройства или операционной системы, использованный браузер или приложение. При использовании поискового сервиса Bing, корпорация Microsoft собирает ваши поисковые запросы и другие сведения, такие как IP-адрес, расположение, уникальные идентификаторы из файлов куки, время и дата поиска, а также конфигурация браузера. Все эти данные. Дублируется и в веб-интерфейсе Microsoft аккаунта пользователя. Чтобы посмотреть их или управлять ими, перейдите в меню «Конфиденциальность» «Журнал действий». Информационная панель конфиденциальности – это простой способ изучить введенные поисковые запросы и результаты, полученные при использовании Bing. Здесь также можно легко очистить журнал поиска. При очищении журнала поиска он удаляется из вашей учетной записи Microsoft. Помимо журнала действий браузер Microsoft Edge сохраняет логины и пароли пользователя, а также журнал поиска и посещенных сайтов. Очистить журнал поиска можно открыв параметры и здесь в разделе «Очистить данные браузера» выберите то, что нужно очистить. О том, как восстановить очищенную историю браузеров, можете посмотреть в одном из видео нашего канала, ссылка будет в описании. Используя аккаунт Microsoft, пользователю становится доступной функция синхронизации файлов из облака в папку OneDrive. О резервном копировании данных в OneDrive смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. На компьютере пользователя синхронизируемая с OneDrive папка расположена по пути C-Users имя пользователя в OneDrive. Для входа в хранилище перейдите на сайт OneDrive, ссылка тоже будет в описании, нажмите «Вход» и введите адрес электронной почты и пароль вашей учетной записи Microsoft. Еще для пользователя, имеющего аккаунт Microsoft, доступен почтовый сервис Outlook. Почта Outlook – это персональный почтовый менеджер, который доступен для каждого Microsoft аккаунта. Ссылка на него в описании. Чтобы войти в него, вам нужно просто указать регистрационные данные Microsoft аккаунта. К этому сервису можно привязать любой из ваших почтовых ящиков. В таком случае все ваши переписки будут сохраняться на сервере почты Outlook. А на этом все. В данном видео я попытался пояснить о том, что такое учетная запись Microsoft и как ней пользоваться. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.